ресторан общества в любое мероприятие, связанное вот такого рода, как пальмовая они важны и нужны. Потому что это все ведет к развитию в целом индустрии. Это важно, очень важно. Надежность очень важна, надежность и партнерские отношения с поставщиками. Это делается временем. Время, время покажет, но сначала, конечно же, если очень надо быстро результат, надо позвонить ребятам, с которыми они работают. Все, все друг друга знают, все общаются, поэтому знать можно быстро. Сегодня мы находимся в прекрасном зале. Замечательное место. И ресторанная «Пальмовая ветвь» теперь собирает все более интересных и интересных спикеров с каждым днем. Даже нам, профессионалам, приятно приехать сюда и послушать коллег, послушать друг друга, познакомиться с поставщиками, с потенциальными новыми сотрудниками и пообщаться, потому что «Пальмовая ветвь» — прекрасная площадка для нетворкинга. Почему мы создаем ресторанные концепции? Как они складываются? Я думаю, что есть несколько путей. Это когда у тебя появляется локация, и ты под нее придумываешь концепцию. В таком случае появился ресторан «Кромбахер» в Москве. И есть другой способ, когда у тебя уже есть существующие проекты, и под них ты ищешь площадки. Sustainability, этичное потребление, утилизация мусора, то, как мы, что мы оставляем для следующего поколения. Нужно об этом подумать глобально вообще. Я думаю, в этом главная, наверное, тенденция следующего года и вообще будущего ресторанной индустрии. Если мы говорим про тренды на 2020 год, это, безусловно, ЗОЖ, да, это правильная еда, это клинитинг, это здоровье, это экология. Также мы идем в историю роботизации, поэтому в будущем это будет история еда-эмоция и еда топлива, Да, и, наверное, рестораны мир как-то разделятся. Также это другие подходы к работе с командой, потому что сейчас появилось очень много поколения Z. К ним нужно совсем другие подходы, для них нужно выстраивать... Бренд на уважение, на любви, на эмоции, на удовлетворенности работы, а никак не на страхе, к чему мы привыкли. Самое важное в ресторане – это концепция. Пальмовая ветвь – это, в первую очередь, разговор про концепцию. Мне кажется, вообще разговаривать в жизни очень полезно, а в ресторанной индустрии, может быть, даже более необходимо, чем в любой другой, потому что я уже говорил сегодня о том, что для того, чтобы ресторан был успешным, вы должны знать, что делают ваши коллеги, вы должны пробовать и, конечно же, разговаривать профессиональной профессиональные площадки, где профессионалы могут разговаривать с друг с другом, мне кажется, это крайне необходимо. И многие говорили, да нет, там ничего не пойдет, и специально уже, чтобы добить этот вопрос, назвали его номером 13. Э, помимо того, что он имеет э, адрес, Малая Бронная 13, на этом месте закрылось до нас 4 ресторана. Мы еще вот до конца показать, что мы не верим в вас на все эти вопросы, мифологические поставили, и, и назвали его.